Привет, друзья! Сегодня у нас речь пойдет о заполнении сатин и его настройках. Данный урок – это переработка старой темы на форуме, которая показалась мне интересной для видеоматериала. В идеале заливка сатин – это стежковое заполнение узких объектов, типа листья травы, стебли, перья, а также оформление контура, к примеру, окантовка шеврона. Точки проколы располагаются по разные стороны объекта. Почему узких? Да потому, что как только ваш объект будет иметь ширину больше чем 7-8 мм, вы получите слишком длинные стежки, которые в программе, если отключить реальный просмотр, отображаются как протяжки. А если продолжать расширять объект, то стежки пропадут и в реальном просмотре. Многие начинающие вышивальщики часто удивляются, что частично стежки не отображаются в объекте и грешат на глюки программы. Но вот одна из причин – это слишком длинный стежок. Для решения этой проблемы к стежковому заполнению сатин можно применить функцию автораскол, которая разбивает длинный стежок на несколько коротких Автораскол имеет два основных параметра, которые определяют, как будет разбит слишком длинный стежок. Параметры «Длина» дает программе команду «Поставить прокол и разбить стежок на несколько», если длина стежка больше, чем указанное значение. А минимальная длина – не допустить появления в ряду стежков меньше, чем число в этой графе. Получив задание, программа к «Каждому стежку» применит это правило – и если что найдет компромиссное решение Но в целом злоупотреблять этой возможностью не стоит и если вы создаете широкий объект то подумайте насколько это будет красиво и целесообразно смотреться в сатине с авторасколом возможно стоит применить другую более подходящую заливку все-таки сатин это в первую очередь объем помимо автораскола у заполнения сатин есть понятие плотность Плотность – это расстояние, на котором располагаются стежки. Расстояние между двумя крайними проколами. Чем больше значение, тем меньше плотность. Неплотный сатин стремится быть похожим на зигзаг, но до конца у него это не получается. По крайней мере в программе вилком. Работая вилком, вы, вероятно, обратили внимание, что по умолчанию плотность заполнения измеряется в каких-то мифических процентах и составляет 90 от чего-то там. Что это и с чем едят, пользователь в целом разбираться не пытается. И при необходимости уменьшить или увеличить плотность, отключает проценты и ориентируется на известный ему факт, что 0,4 миллиметра это стандартная плотность, а значение выше или ниже, соответственно, уменьшение или увеличение плотности. Все это так. И действительно, нам обывателю вполне достаточно банального изменения плотности в миллиметрах, но кто мешает разобраться в более тонких материях, а разобравшись, используйте их по назначению. Прежде чем приступим, давайте уточним вопросы перевода интерфейса. Параметры стежков – окей. Плотность – понятно. Но если выше функцию перевели как плотность, а не интервал, то, следуя логике и понимая, какую работу выполняет параметр ниже, имеет смысл назвать его автоплотность. Кстати, если придерживаться англоязычной версии, то первый параметр – интервал, а второй – автоинтервал. Графа параметры – это регулировка плотности. Ну а параметры больше тянут на настройку. В целом, полагаю, понятно. Теперь разберемся, что же такое автоплотность. У нас имеется два сатиновых объекта, один с одинаковой шириной, а второй с изменяемой. Если в первом объекте плотность будет сохраняться по всей длине, то это гуд. А вот если во втором объекте плотность будет везде одинаковой, то в наиболее узких местах гладевой валик будет выглядеть излишне плотным, а там, где длина стежка достигнет своего максимального пика, слишком рыхлым. Вот чтобы этого не допустить, и придумали данный параметр. И зайдя в настройки, мы увидим, что по умолчанию данная функция уже рассчитана производителем. И что при длине стежка 0.1 и ниже плотность объекта будет где-то 0.54 мм. А с увеличением длины стежка плотность будет увеличиваться. Помимо изменения ширины валика, может меняться толщина нити. Есть стандартные нити 40 это тип а а есть тонкие нити это тип С. и разница будет ощутима понимая это производитель внес поправки изменить толщину нить можно кликнув по цвету по умолчанию установлена нить а, а имеет ли смысл что-либо менять в настройках а я обычно отвечаю так когда вы поймете, как это работает, вы не будете спрашивать, а можно ли менять и как. Вы четко будете знать, для какого объекта нужно применить алгоритм. Поэтому на начальном этапе работы с валиками разной ширины, пользуйтесь тем, что для вас придумал производитель. Разобравшись с настройками, пришла пора определить, какую плотность выставить. В целом плотность рассчитывается так. 0,1 мм – это 25%, 0,4 мм – это 100%, 0,5 – 125%. Чтобы прочувствовать все это, создайте несколько гладевых валиков разной ширины и установите им разные процентные значения плотности. Вышите, и вам станет все ясно и понятно. И последний параметр – кратность. Он определяет, сколько раз будет прошиваться каждый стежок. 1, 2, 3 или 5. И все эти стежки будут ложиться один на другой. Так что аккуратнее с этой кратностью. Всем хорошего дня. С вами была Лиза Прас.